Всем привет, с вами Наталья. В этом видео я вам хочу показать очень прикольную вещь в сервисе Mail. Я думаю, в любой другой почте вы тоже можете это сделать. Смотрите, вот у меня с достаточно непонятным названием почта. В общем, делаем мы вот что. Сейчас я вам ради эксперимента покажу. Приходит ко мне почта это этого скопирую свой адрес, вставлю, отправлю сама себе письмо. Ну, здесь вот видно, что пришла Наталья Дурнева. Бывает, допустим, название какой-нибудь почты просто, без имени. Так, ну сейчас не могу найти, ладно, не суть. То есть письмо вот от Натальи Дурневой. Какая фишка? Допустим, я хочу себе сделать название, чтобы у меня приходило название не от Натальи Дурневой и письма, а «Домашний бизнес». Захожу вкладку «Еще», нажимаю «Настройки» и вот здесь имя отправителя и подпись. Стоит Наталья Дурнева, я это стираю и вставляю вот такое имя. Ну и подпись здесь можно корректировать. Сохранить. Переходим обратно в входящие. Перешли во входящие. Теперь снова делаем еще раз. Отправим себе же почту. Вводим свой адрес. Можно его вот отсюда скопировать. И нажимаем отправить. И смотрите, вуаля. Мы получили письмо от Home HomeBusiness. Всем пока. До новых встреч.